Всем доброго, ребят. И всем веселого Хэллоуина. Ну, точнее, как Хэллоуина. Он будет послезавтра, но видос записываю сегодня. Хотя, наверное, выложу как раз на Хэллоуин. Так что всем веселого Хэллоуина. Погнали. на канале 3d5 миллионов килл всем веселого хэллоуина дорогие друзья и сегодня у нас самая офигенная музыка которую я слышал в бравле сами послушайте господи биты четкие Давайте немножко ее ставим так ну я трендец как много прокачался во-первых у меня 545 кубков уже во-вторых у меня 22 уровень брал паса, ну 21 -й. это я очень сильно прокачался Да, уж, как же я давно не записывал Бравл. Так. Кстати, ребята, у нас три столкновения. Три долбанных столкновения. Столкновение плюс. Хэллоуинское столкновение. И, блин, обычное. Нафига нам три столкновения? Я буду играть в вот это. Столкновение, потому что там есть режим невидимости. И нет, я не буду играть дж за Джесси, Я за Ика. Мой любимый персонаж после Шейли это Ика. Ну, если кто не знал. Мне кажется, этого никто не будет. Так вот, я неразумно как-то используемую видимость. Это в Кстати, поменялся вот этот вот... Э, короче, там, где жизнь отображается, он поменялся. И он него другой дизайн. И да. Да-да. Так. Ну, что я могу сказать Я довольно быстро покачался угу, Быстро Так, ладно Кстати, жалко, что мне создание как-то недоступно Блин, мне еще 500 кубков надо собрать Камон но зато, ребята, разгром Сити через один день. То есть завтра я снимаю про разгром. В это же точно имя. Вот, собственно, мой путь к славе. У меня маловато. Кубков всего 553. У меня на прошлом аккаунте было э, тысяч пять. Не, музыка вообще кайфовая. Я ее вам оставлю. Так. Не знаю, зачем я сюда нажал. Но я сюда нажал. Кстати, да. У меня появился Суперсел Лейди. Радуйтесь. Свой ID в Бравли я оставлю в описании. Вот мой супер целый айди. Кстати, в день, когда я записываю это видео, а то есть два дня назад, выйдет, вышло два ролика. Или, вы, или выйдет. Я не знаю, когда я буду их выкладывать, но это видео я точно выложу на Хэллоуин. Рико, крутись. Так, ладно. Что ж, куда пойдем? Ладно, дальше будем на столкновении. Я сегодня особо не хочу как-то нап напрягать ситуацию. Тут 10 бойцов. Невидимость, это, конечно, какой-то... Mm. Тогда куда она есть? <звучит> Ладно, это не круто. Германа, когда ее нет? Абсолютно... <звучит> О! Тоже, то он вас Мне это особо не поможет. Во! Да Еще один квест завершите, пожалуйста. И новый Брол Пес. Я получу 20 кристаллов генов. Ребята. Ну я опять невидимый, но это как-то быстро вообще происходит. что не убивает. О, О виктода то здравствуйте! Меня зовут Кремль. А чё нафиг? А чё нафиг? А чё он нафиг или Крема А чё нафиг? Ты где? Нафиг, говори, Да, совсем оставлял. Ой, да, Крутое столкновение вышло. Его не было. Так, седьмой раунд. Уже хорошо. Чуть-чуть не хватает буквально 8 жетонов Вы издеваетесь? Я хочу гемы Мне нужны гемы Так у Нас максимально Брал паса Эээ, Не понял 70-й? прошлый раз же сороковой был Допустим погнали еще одну катку за сегодня я думаю еще две катки собираем включая вот эту вот да все и хватит Спасибо, я у тебя в долгу, я должен тебя убить, спасибо за то, что дала меня себя убить Так, но ну я хотя бы выиграл Уже хорошо Ну что, ребята, во-первых, забираем наши гемы. Кстати, вот полностью моя линия брал паса. Все, у меня сейчас 22-й уровень. Ну шо, заключительное. А потом я покажу вам свой аккаунт. Ну и, конечно же, я уже второй раз говорю, мой ID в описании копируйте, вставляйте, можете кидать заявки в друзья, я всех понимаю. Если что, можем даже где-то на каком-то видео вместе поливать. Кат, кат, кат, кат, кат, кат, кат, кат, кат, кат, кат, кат, кат, так бы сейчас Ютуб не был бы. Оу, е! Оу, е, мауфака! Оу, мауфака, е! Нормально! <звук> Это кто тут 4 гема потерял? Спасибо, что потеряли. В следующий раз тоже. Теряйте, да почаше. И не 4, а 15 как минимум. Ну где-то дебил или дебилка. Дебилка что. -то. Ты шо, думай? тебя не отдалей. Ты ч? Я так думала. Вася, ты ч совсем? Вася, ты не нормально. Ладно, ребята. Я все-таки хочу. Завершить эту катку и, и пойти все три квеста на Ика. Так что погнали. Вот это вот последнее бью. Честное слово даю, последнее. Такие, yes. так, Ребята, минус yes, минус Минус О. Чё, серьезно так быстро? Что на изи-то так? Ребята, ну что, я ж говорил. Двадцать четвертый уровень брал, пас. Хоть бы кто-то выпал, хоть бы кто-то выпал, хоть бы кто-то выпал. Так, волшебное заклинание. Коин солодки. Глаз селедки, писька бобра, молот кота, глаз анупы. Ладно, это так не работает. Ну и вот так. Это путь к славе. И вот мой аккаунт. Максимум трофеев 595. Кстати, вот здесь мой ID. Побед 3 на 3. 16. Борубку и бой с боссом я пошел на обычном уровне. И испытания я еще ни одного не проходил. Это аккаунт я создал вместе с вами, считай. Ну и разгром, ребята, мы пройдем вместе с вами. Ну и у меня 11 уровень опыта. Все, вот так лучше. Вот так, совсем офигенно Ну все, ребята Всем спасибо Всем удачи Всем пока-пока Не забывайте ставить лайки Подписываться на канал А также Кое-что очень важное К Хэллоуину я буду готовиться Так что не волнуйтесь Без праздника я вас не оставлю видео обращение к вам запишу в тот момент когда будет выходить это видео ну все пока до новых встреч